За да? чего? Потому что вы сказали? За то, что вы нарушаете да? сейчас. Да, да, да мне кажется, Но вы не вы угадали. Не угадали ее. Да, да что, что мне? Мне зачем это надо? Вы ну мне зачем это? Я хожу, занимаюсь. Мне что успокаиваться-то? Слушать ваши бредни эти. Ходить, прибежали, снимаете. Спешено находиться. Да. Все, я понял. Я пойду в другое место заниматься. Да, Потом да. сейчас приду через час сюда и ничего да, да. такого не будет. Зачем это фикция? Для чего это? Для кого это клоунада? Это не клоунада. Это клоунада. Это это все люди нормальные, так думают, что это клоунадо. Хорошо. Но это только вот вы, вот там телевизиончик, что-то придумываете, какую-то что Народ вахую, а вам похуй вообще все, а, что происходит. Спасибо вам большое за это интервью. Оно сегодня для нас было самым ценным.